После того, как перенесли поединок Владимира Кличко, из-за очередной травмы Владимира, мы уже там помним, сколько таких переносов было, практически, ну не в каждом бою, через бой как точно что-то случается, какая-то травма, и бой переносится. Ну, этот спорт, и тут, в общем-то, обвинять в инсинуациях мы не имеем права про попросту, потому что ну, никто не знает, что там было на самом деле. То, что многие подозревают, да, и даже Поветкин Александр говорил о том, что, в общем-то, ни, ни, ничем не удивлен. А, и связывает это именно с тем, что Пулев действительно очень сложный соперник, и поэтому такой тактический ход был командой сделан, чтобы прервать подготовку Пулева. В общем-то, это так имеет место, такие моменты в профессиональном боксе. Но как это повлияет на, на Пулива сложно сказать. Я думаю, что парень, в общем-то, готовится к самому ответственному поединку. И перенос достаточно большой, два месяца, так что он сможет хорошо подготовиться, и бой э, будет интересен. Вот. Но, а по поводу э, сильных соперников, то вот в последнее время все больше начали говорить о еще о ребятах таких габаритных которые смогут действительно в ближайшее время составить конкуренцию ä, Владимиру Ключкову. Это, ну, в первую очередь, наверное, Энтони Джошуа, который совсем недавно спарринговал с Владимиром, они познакомились. Вот. И мало кто говорит об этом парне, но он так тихо и незаметно стал временным чемпионом. А, это Луис Ортис, кубинец, громадный, по 2 метра, и вот он уже в чемпионах. И в ближайшее время владимиру придется с ним встретиться дабы отстоять свой пояс. там тоже очень все должно быть интересно супертяж достойный видескоп спортивное видео.